Рад вас видеть, Владимир Слушайте, сто лет не виделись уже Владимир, я хотел сегодня с вами буквально пару вопросов вам задать Для тех, кто только с нами знакомится Чтобы у них какое-то представление сложилось Давайте начнем, наверное, со знакомства То, что вас Владимир зовут, уже понятно Чем в жизни занимаетесь? Какая сфера деятельности у вас? Ну, у меня сфера деятельности и юридические услуги Непосредственно являюсь адвокатом, По каким, по каким делам? Ну, и категории гражданской уголовной Гражданская. Ну, вообще, адвокаты, это очень м, разносторонние люди, потому что приходится же разбираться в разных вопросах постоянно. Скажите, о нашей компании, вообще, о нас как узнали? Как давно вы с нами? Вот, расскажите, поделитесь. Ну, я с компанией, наверное, с вашей, наверное, уже, мне кажется, уже, наверное, года 4, наверное, так вот. Так вот, ну, ну что-то было 17-18 год, что-то такое, по-моему. Да, да, да, да, да. года 3-4, как бы узнал достаточно, так, наверное, больше случайно, через рекламу, сети интернет, вот, ну, а потом после знакомства с вами, после знакомства с компанией, стал пользоваться, ну, услугами, данной компании. Ну, вы, я помню... Наше с вами знакомство началось с того, что, вот, кстати, можете даже поделиться опытом. У вас был депозит и была просадка. Вы думали, что с помощью сигналов выйдете, но пришлось брать сопровождение, да, в частности, мое. И уже так. также у нас да, с вами знакомство завязалось тогда. Да, скажу так, что, ну, наверное, я, наверное, за свой опыт, а у меня опыт с 2014 года, уже длительное время торгую, как бы, к сожалению, к моему к сожалению, неоднократно доходил до огромных депозитов по моим меркам больше 100 тысяч долларов. Зарабатывал в день. Вы помните, да, там были ситуации, когда я на лире зарабатывал и по 20 тысяч долларов в день. Да, да, да. Но, к сожалению, но, к сожалению, заигрывался из -за объемов. Вот то, что хочу пожелать всем, это э, в работе. И вот это замечательно, что э, вот вы сейчас я опять это внимание обращаете. Самое главное объем всегда самое главное объем. Сделка, да, это сделка, но если объем подобран правильно, если объем сделки, вход в него сделан правильно с объемом, план объем, то неважно, даже если будет какое-то время будет просадка, все равно, как говорится, выйдет рано или поздно в плюс. Самое главное выдержать просадку. Но если объем, не дай бог, нарушен из-за жадности, из-за незнания, невнимательности, да, лекарственные причины там, то э, очень высока вероятность потерять депозит. Ну, то, о чем я сегодня говорил, что более 80% мы, тех, кто, с кем я работаю, зарабатывают, и вот есть же скептики, которые, а что с остальными 20 А что с остальными 20 там, ну, образно? Ну вот, собственно, друзья, одна из причин, почему люди теряют деньги, даже имея хорошие решения, хорошие подспорье, это, ну, скажем так, азарт. Я не будем назвать жадностью там или еще чем-то, я называю это азарт. Какие самые яркие впечатления у вас были, вот кроме этих? Ну, я говорю, самые яркие, я, наверное, даже больше здесь не доходность, а самые яркие то, что вот мне очень, так скажу, за всю свою практику это нравилось именно с вами общаться, потому что, э, ну, с компанией, с вами непосредственно общаться, потому что по сути, по сути дела я учился, э, как правильно э, открывать сделки, правильно выставлять, как правильно, э, ну, скажем так, торговать, да, тогда, как правильно выставлять объем, как правильно take profits, стоп-лосы, это обучение постоянно тоже проходило в процессе сопровождения сделок, счет, так скажем, да, там, то есть э, вот это все вместе, как бы, оно... Ну, вот это самые такие положительные эмоции, даже не доход. За это время с очень многими компаниями, брокерами, э, и не брокерами не общался. Очень многими. И вот э, ваша компания, раз компания, ну, первое, что надо ответить, вот смотрите сразу, то, что бросается в глаза. Первое. У компании есть адрес, у компании есть стационарные номера телефона. Компания всегда на связи. Всегда, допустим, э, ну, допустим, вот вообще не допустим вот, с вами, если берем конкретно, Дантон, да, то э, была возможность у меня позвонить, я. Кайф называется, кайф, что и днем, и ночью, там, и вечером, поздним вечером можно звонить, всегда можно переговорить. Это редчайший случай на рынке, когда э, компания, с которой ты сотрудничаешь, компания, которая дает, допустим, сигналы и сопровождает тебя, дает возможность общаться с тобой по прямому телефону. Как правило, это вот как чаще всего, это ну, в лучшем случае телеграм, где э, данных человек ты не видишь, э, физически человек ты не видишь, встретиться с ним и посидеть в кафе ты не можешь. То есть это некие лица, с которыми ты можешь общаться только где-то там в чатах. Ты не знаешь, что это за лица, чем они занимаются, кто реально торгует, они торгуют, не они торгуют, кто за них торгует, они только с тобой общаются. Ты не понимаешь этого. А вот то, что вашей компании нравится, то, что всегда можно увидеть, прийти, ознакомиться, там, не знаю, переговорить, ну, встретиться, в конце концов, э -э -э с конкретными сотрудниками компании и, ну, разговаривать. Вот это вот наиболее важное общение, доверие. А как раз-таки доверие вот, ну, к вашей компании, к вам лично, у меня, ну, там, скажем так, тысяча процентов. Спасибо большое за такой лестный отзыв. Ну, это уже, кстати, второй раз, когда вы отмечаете мою работу, мне очень приятно. Ну, собственно, ради этого я работаю. Вы, вы кстати, можете поделиться, вы же состоите в чате, да, тех, кто с нами давно работает. И для вас лично вот ну, обсуждение сделок в чате какой-то комьюнити пользу какую-то приносит? Оно приносит пользу, да, там. но я всегда, допустим, почему я не оставляю свои... Э какие-то в чате сообщения, потому что я всегда боюсь сбить других людей. Но часто, допустим, общаюсь там э, с кем-то, и я, допустим, ну, своей, скажем так, может не совсем верная точка зрения, да, там боюсь сбить какого-то человека. Ну, допустим, человек решил там, не знаю, купить там NASDAQ, да, там, или что еще там, докупить там часто вот есть вопрос, там, а может докупить, а может добродать какую-то там э, определенную. То есть я всегда боюсь, э, не считая себя достаточно компетентным для того, чтобы э, высказать свое мнение, которое может сбить. Uh, ну, моего коллега, кто -то торгует трейдера, да, конкретно там. И я поэтому стараюсь как-то не стрелять, чтобы не сбить другого человека, потому что он ну, кажется, что свое мнение. И каждый человек, он ну, в целом, а, целом помогают как-то какие-то инвест-идеи, которые там обсуждаются, вам в заработке. Да, конечно, конечно, помогает. Конечно, помогают, помогает, потому что ну, там все равно обсуждается, где что. Ну, Обсуждается мнение, высказывается различные мнения высказывается различные. Я думаю, обсуждаю, сверяю со своими данными, сверяю с теми же сигналами. Кстати, вот не сказал, да, там, да, что вот я и сейчас являюсь на подписке, нахожусь стоп э, плюс, да, там, э, sm плюс. И э, до этого подписывался на сигналы, да, там, э, сигналы как бы, ну, надо сказать, что они достаточно являются э, э, информативными. И по ним достаточно, можно спокойно зарабатывать. То есть, выставляющие сигналы, они приходят, всегда предлагают, скоро закрыть take профит если стоп-лосс, то он, ну, фактически он отражается, а в том что, да, действительно есть стоп-лосс. Но стоп-лоссы, как правило, очень редко э, появляются, в основном закрываешь ты ну, в плюс. Я еще раз говорю, самое главное, надо жадничать. Если тебе говорят или предлагают, допустим, э, переставить э, стоп без убыток, то надо это сделать. Если тебе говорят закрыть, может быть даже с небольшим плюсом, то закрыть. Но еще важный момент, это, не знаю как правильно сказать, это э, выдержка, выдержка. <связь> то это, есть да. трейдер должен выдержать, если написано там, NASDAQ 13700, вот стой, держи его, вот я вот себя колю, вот недавно было, приходил сигнал как раз, когда было предложено э, поставить TechProfit 13300, да, и в чате писали, и вы писали о том, что давайте дождемся, Давайте можем часть путь закроем, но давайте ждать, будем ждать. Ну вот я, допустим, не выдержал, да, там, да? Артем выдержал. Вот, то есть, ну вот выдержка, выдержка. То есть это важно, черта трейдера. Трейдер должен стараться выдержать. Но опять же, еще раз, это все, вот самое главное, объем и выдержка. Ну, если объем нормальный, то вот нужно стараться выдерживать до тейк профита если, мол, ты видишь, что цена идет в ту сторону, и, соответственно, как бы закрывать. Как говорится, тяжело смотреть за минусом по сделке, еще тяжелее за плюсом. Да. За плюсом, да, это вот тяжело. Рука тянется и закрыть. Спасибо большое, Владимир, очень развернуто пообщались. Я думаю, прям много полезной информации для новичков. Надеюсь, это их предостережет от потерь, особенно по риск-менеджменту. Вы знаете, это у меня прям излюбленная тема, я там уроков уже кучу провожу для чата на эту тему. Самый-самый, но... да, самый главный объем, объем, объем, объем, это вот. самое главное, почти. Спасибо большое за отклик, что поучаствовали сегодня.